Всем привет! Итак, в воскресенье 16 мая начинается очередной этап тренинга по защите каракан. На этот раз у нас будет разбираться линия... Вот следующие, вот вы видите, следующие ходы. Вариант Немцовича Бронштейна. Белые играют максимально логично. Захватывают центр, ходы d 4 и c 3 а черные встречают их ходом конь F6. И здесь мы с вами будем разбирать и отступление коня. Конь G3, конь C3. Ну так играли. И взятие на F6. После чего оба взятия за черных разберем. Линия очень популярная. Вот особенно линия с конь бьет F6. ЕF. Сейчас ее играют все, кому не лень. И Карлсон и молодые шахматисты типа там Влад Артемьев. То есть, большим популяризатором этой линии является Александр Рязанцев, который на канале Левитова два ролика уже выпустил по этим линиям. Его работы я тоже буду использовать для... Того, чтобы лучше объяснить идеи. Ну, понятно, что и другие ходы. То есть, в первую очередь, конь G3. И даже и взятие GF мы тоже разберем. Ну, потому что это просто очень интересно, полезно для общего развития. Одно время Бронштейн вот в, в линии с GF выдал огромное количество шикарных, красивейших партий расписание тренинга вы можете увидеть вот сейчас вместо доски то есть вам будут скинуты после турнира 16 числа вечером будут скинуты ссылки на ролики и Следующие несколько дней у вас будет э, самостоятельное изучение теории. Именно после первого турнира, ну, хотя, конечно, здесь некоторый плюс получают те шахматисты, которые уже изучали эти линии ранее, участвовали в тренинге. Вот, но тем не менее у нас задача быстро погрузиться в теорию и, на мой взгляд, э, все-таки вот это именно лучший способ. То есть потом вы проверяете вот свои наметки, свои идеи по разыгрыванию этих позиций в турнирах. У нас будет три турнира по быстрым шахматам с дальнейшим совместным разбором и анализом нескольких партий. То есть это самый быстрый способ изучения дебютной линии. Практически любой. Стоимость участия стандартная 2000 для тех, кто впервые Полторы для тех, кто у нас постоянный участник тренингов, то есть более пяти тренингов различных посетил, принял участие более чем в пяти. Да. И для тех, кто участвовал в тренинге по именно этому, этому варианту, 50% скидка «Оживить». То есть, тысяча рублей за тренинг, оживить э, свои знания, проверить новые линии, новые идеи. Э, в общем, более подробно, конечно, можно узнать э, в, в почте. То есть, э, пишите э, надо мной э, моя Google почта ну и, конечно, можно задавать вопросы в соцсетях. В общем-то, на этом все. Спасибо за внимание. Приглашаю участвовать в ближайший тренинг у нас вот по варианту Немцовича Бронштейна в защите карака.